Всем привет! Вы на канале Секрет роскошных волос. И сегодня мы поговорим о одном очень важном элементе ухода за волосами. Он не очевидный, потому что обычно очевидный ⁇ это шампунь, бальзам, маска. А вот про пилинги говорят мало. В последнее время, слава богу, чуть более эта тема... Стало востребована и вот почему. Наташ, ты пользуешься пилингом для кожи головы? Я в последнее время пользуюсь, хотя, честно говоря, раньше я вообще не придавала этому значения. Я любила скрабировать лицо, пилинги для лица, а вот на кожу головы мне было как-то вообще, вообще не до этого. Но когда я стала читать, сейчас все больше об этом говорят. Говорят об этом не только парикмахеры, но и дерматологи о том, как это полезно. То все, теперь для меня это... А почему полезно делать пилинг кожи крови? Значит, пилинг. Что делать пилинг? Пилинг – это прежде всего очень хорошо, глубоко очищает кожу. Если у вас есть такие проблемы, как выпадение волос, есть перхоть, волосы не очень хорошо, медленно растут, они тусклые, ломкие, без блеска, то здесь обязательно обратите внимание на кожу вашей головы. Значит, мы хотим вам рассказать о том, Какие пилинги вообще сейчас популярны и есть на нашем рынке? Они есть не в каждом пока еще бренде, но есть такие фавориты уже на рынке, которые многие знают, я не буду их называть. Но сегодня мы хотели рассказать вам о новом средстве, которое нам очень понравилось, и мы вам покажем. Это новый российский бренд, называется «Ирфория». Сегодня мы расскажем вам о сыворотке для волос и о пилинге. Очень удобная бутылочка, вот хочу сразу обратить внимание, потому что вот эта вот штука с дозатором есть не везде. В основном это, как правило, просто тюбик, из которого там uh -huh. дырочка, ты выдавливаешь, это все как-то вот для проблем. Всё время, да, когда ты выдавил пилинг, вот здесь намазал, чтобы да. там, а здесь очень удобно, ты в виде сеточки вот так наносишь по пробору, и потом uh -huh. все это скрабируешь. Есть такая история, да, очень удобно, вот хорошо, что они предусмотрели этот момент. Вот. И значит, что еще хотелось сказать. Во-первых, плюс пилингов еще не просто в том, чтобы очистить кожу головы. Во время того, как вы его наносите, вы делаете массаж головы, улучшаете кровообращение, что обязательно хорошо скажется на росте волос. Поэтому обязательно попробуйте эту вещь, вам она очень понравится. Процедуру пилинга необходимо делать один раз в 30 дней, то есть ее часто делать не надо, поэтому этой бутылочке нам хватит надолго. Я что по своему опыту хочу сказать после того, когда я делаю пилинг кожи головы, сразу же объема больше, волосы как будто бы освежаются, и на самом деле вот, кажется, как будто бы нужно только волосы чем-то мазать, мазать, чтобы они стали бл блестели и так далее. А все дело... На самом деле, не только в волосах, а и в том, из чего они, собственно говоря, растут. Вот здесь вот пилинг нам это поможет. Особенно, если вы любитель издеваться над своими волосами, как я, то есть постоянно что-то на, на кожу головы намазывать. Шампунь не справляется со всеми загрязнениями. Если вы ведете активный образ жизни, постоянно потеете, например, или очень активно используете различные укладочные средства, то шампунь, конечно, очищает кожу головы, но не на 100%. Поэтому раз в месяц. Нужно пользоваться пилингом и очищать кожу головы основательно. Для этого вы можете использовать натуральные пилинги, но у них есть свои минусы. Например, сахарный пилинг, если плохо отмыть, то там превратится голова в бутерброд с сахаром. Если использовать целевой пилинг, то у меня есть его рецепт на канале, но помните, если у вас какие-то хотя бы повреждения, болячки на голове, то... Это будет очень болезненная процедура. Да. Mm -hmm. Мы советуем вам использовать, например, такой пилинг, как от фирмы Irfaria Очень классное средство. Удобное, красивый дозатор. Вкусно пахнет и хорошо очень очищает кожу головы. Приятно, что это российский бренд. Один из... Очень доступный по цене. Да. Всегда не проблема его купить. Заказать вы, кстати, вы можете сейчас по ссылочке внизу. Мы оставим вам и на него сейчас очень хорошая цена на Байлдберрис. Mm -hmm. И... Значит, обязательно посмотрите фотографии клинических исследований, фото до и после пилинга, вам сразу станет все понятно, и вы поймете, и вы подумаете, как раньше вы жили без этого mm -hmm. чудо средства Как только вы сделаете пилинг, вы сразу заметите, что волосы стали объемнее, гуще, они, в принципе, выглядят здоровее. Этот эффект... А еще есть такой момент, что появляется очень приятное чувство свежести, вот я это знаю по mm -hmm. своим ощущениям. Бывают некоторые средства с таким ментоловым как бы таким, знаете, остается ощущение, будто как правило, у тебя волоса гуляет, это mm -hmm. очень классно, это вот говорит о том, что вы очень хорошо очистили кожу головы. Плюс еще этого средства в том, что когда вы его наносите, вы делаете массаж головы, соответственно, происходит прилив крови к коже головы, и волосы растут быстрее, это ускоряет, реально ускоряет рост волос, такая процедура, и влияет на укрепление волоса, то есть он меньше выпадает. Так что пилинг тут, как ни крути, очень нужная штука в уходе за вашими волосами. И когда вы пилинг с кожи головы смываете, то все остатки средств, какая-то там молочная пыль, она тоже смывается вместе с пилингом. Со всей длины волос. Да, со всей mm -hmm. длины волос. Это очень удобно. При регулярном использовании волосы пачкаются гораздо меньше. С вами дольше остается чувство свежести, ощущение того, что как будто вы можете походить немножко на день больше и не мыть голову так быстро, как вы к этому привыкли. Это тоже все благодаря пилингам. Mm -hmm. Приятным бонусом является то, что именно сейчас, перейдя по ссылочке под этим видео, на Valberis вы получите 50% скидку. Этот пилинг пользуется большой популярностью. Его уже купили более 18 тысяч покупательниц, у него огромное количество положительных отзывов. Но мы со своей стороны тоже можем подтвердить, что да. очень классная штука, круто работает. Также еще хотела поделиться с вами тем, что купила этого же бренда не только пилинг, но и сыворотку. Мне очень она понравилась, сразу вам скажу, что я люблю вот всякие такие жидкие штучки для волос, наносила я ее на влажные волосы после мытья, а потом сушила, как обычно, феном. И плюс этой сыворотки в том, что у нее есть термозащита, то есть вы при этом... То чтобы волосы увлажнили, вы еще их прекрасно защитили от фены и горячих то есть приборов укладки. Дополнительно не пользуешься, да, Да, да, когда да. Если я использую эту сыворотку, то я использую только ее, никаких дополнительных термозащит не надо. Угу. У нее минимальный расход, вам этой бутылочки хватит надолго, поэтому, девочки, очень классная вещь, я вам рекомендую. Это тоже российский бренд, этот же Ирфори. Вот так вот мы с вами на канале Секрет роскоши вас познакомимся с большим количеством разных интересных брендов, потому что сейчас Конечно, очень много хорошей косметики для волос появилось, и здорово, что, ну, например, этот бренд достаточно доступный и очень хороший по качеству. Мы его использовали с Наташей и остались очень довольны. Поэтому ссылочку на это, эти товары вы можете найти в описании к этому видео, получите хорошую скидку. Читайте отзывы, пользуйтесь, и обязательно используйте пилинги для волос, обязательно используйте уходовые сыворотки. Все это помогает вашим волосам быть здоровыми и делает, в принципе, вас красивыми, прекрасными, наши замечательные подписчицы. Ну, а мы желаем вам хорошего дня. Спасибо большое, что и были всем с вами. Роскошных всем волос. роскошных волос. Всем роскошных волос. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.